Всем привет ребята! Микрофон у микрофона снова Максим, примерно месяц назад Гейп вернулся домой в Сиэтл, и на фоне анонса Steam Deck дал довольно большое интервью IGN, в котором он рассказал как компания пришла к разработке протативного устройства, что он думает о будущем вселенной Half-Life и каким образом возвращение в офис повлияет на работу компании. Но перед началом... Иногда игра, это что-то большее, нежели нарисованные персонажи на нарисованных фонах, нам этого иногда не хватает и мы идем дальше, покупаем дополнения, ставим там обои на телефон, читаем прости господи фанфики и почему бы тогда не купить клёвый игровой мерч. И вот это можно очень легко сделать на сайте всемайки.ру. Тысячи игровых принтов уже ждут вас, как и мой промокод на скидку 15%, ссылочка в описании. Интервью записывалось еще за неделю до анонса Steam Deck. Для тех, кто вдруг не знает, весь прошлый год Гейб находился на территории Новой Зеландии и жил на своей яхте. Откуда, когда ему было нечего делать, рассылал поздравления с днем рождения рандомным людям вернуться в Америку, он то ли не мог из-за закрытых границ, то ли ему просто хотелось побыть в новой стране. Но в связи с тем, что все в компании работали дистанционно, смысла возвращаться в офис особо-то и не было. По словам Гейба, изоляцию убила продуктивность компании примерно на 25%. И если какие-то персональные задачи вроде написания кода выполнялись наоборот продуктивнее, то вот придумать что-то необычное и клёвое в результате творческой коллаборации в одном помещении, устроить так называемый брейншторм, было практически невозможно. По его словам, идея Создание Steam Deck пришла в результате разговоров на тему, как они могут продвинуть индустрию дальше и что можно сделать действительно новое, что в конечном счете пойдет на пользу всей индустрии. Они видели, что рынок мобильных игровых девайсов крайне скудненький и ты либо выбираешь сенсорное управление, которое отвратительно подходит для шутеров, либо придумываешь что-то самостоятельно. Это устройство они разрабатывали для себя, как для геймеров, а не для себя, как разработчиков. Им хотелось сделать портативное игровое устройство, на котором им было бы удобно и прикольно играть самостоятельно, при его разработке они ориентировались исключительно на долгосрочную перспективу. Им просто не интересно быстренько заработать денег и поставить это дело на конвейер, им интереснее придумать и продумать логику, по которой эти конвейеры будут работать у других компаний. Ровно так же как и при разработке Valve Index они задали отличный стандарт для VR шлемов, которые дальше смогут развивать другие компании, так и при разработке Half- life Alyx они задали стандарт игр, которые должны разрабатываться для этих устройств. Они на своем примере понимают. Какой крутой может получиться продукт, когда одна компания создает и аппаратную часть, то есть железо, на котором все работает, и программную часть. В данном случае это игры. На примере Steam Deck они хотят показать другим разработчикам, что их устройство это не просто штука, которая эмулирует все то, что можно сделать на обычном компьютере. Это еще и устройство, на котором можно придумать и реализовать сразу кучу новых, ранее невиданных геймплейных механик. И вот помяните мои слова, прямо сейчас у Valve разрабатывается игра под кодом названием Citadel. И если она выйдет, они будут максимально ей выюбиться. Hey Ровно так же, как Half- life Алекс не является эксклюзивом Valve Index, Цитадель не будет эксклюзивом Steam Deck. Но при этом, в обоих случаях, весь потенциал геймплейной фишки игры раскрываются только на устройстве от Valve. Давайте будем откровенны, у Valve бесконечное количество денег. Если я не ошибаюсь, в 2020 году у них закрылся четвертый квартал с суммарной годовой прибылью в 7 миллиардов долларов. Чистая математика, если они продают Steam Deck в убыток на, скажем, 200 долларов за устройство, и они продают миллион устройств, они будут в убытке на 200 миллионов, а это одна тридцать от прибыли, или же меньше трех процентов убыток, им скорее всего абсолютно плевать на такие затраты, и они целятся далеко не в прибыль, идейная победа для них намного важнее, нежели финансовая. Гейб поделился, что фундаментальные принципы при разработке этого устройства, это возможность запустить и нормально поиграть в любую игру из библиотеки стима и открытая экосистема. По его словам, отсутствие каких-либо рамок, это ультимативная фишка игровых ПК и закрывать игроков в одном месте, это крайне плохая идея. Человек купил устройство и если он захочет, у него должна быть возможность установить туда какой-нибудь Epic Game Store или подключить VR шлем и поиграть во что-то с окулуса. Разработчики Steam Deck. Это обычные ПК-юзеры, и они прекрасно понимают, что есть огромное количество крутого и полезного контента вне Стима. И забирать у юзеров возможность пользоваться этим сторонним контентом было бы совсем некрасиво. По словам Гейба, на каждом прототипе устройства первое что он делал, это пробовал играть в доту, так что для него тачпады это одна из киллер фич данного устройства. Гейбу кажется, что их устройство работает крайне понятно и интуитивно. Любой человек, впервые взявший Steam Deck в руки, скорее всего скажет, о, тут сенсорный тачскрин, угу. а вот тут управление прям такое же как на контроллере. Хм, а вот тут вот тачпады. Ну, все понятно. Рано или поздно, Steam Deck скорее всего появится и на полках обычных магазинов, но пока что вал будет легче и удобнее, если у них будет полный контроль над всеми этапами производства и продажи устройств в компании стремились сделать свое портативное устройство премиального уровня, особо не опираясь на наработки Nintendo при создании свеча. Также, Гейб в очередной раз прокомментировал свою заинтересованность в развитии индустрии и исследований в рамках компьютерных нейроинтерфейсов. Ему, как основатель, намного легче принимать такие рискованные решения, так как у него за плечами есть целый список рискованных и долгосрочных ставок, многие из которых в долгосрочной перспективе сыграли на пользу по его словам внутри компании у него есть важная роль сознательно идти на риски и снимать ключевую ответственность с других людей чтобы в конечном счете всем лучше работалось когда у гейба в лоб спросили что он думает о концовке half-life алекс он что-то немного затушевался и стал очень грамотно подбирать слова если пересказывать то по его мнению воспринимать концовки всегда тяжело но для них это кажется правильным направлением куда можно развивать вселенную half-life дальше и они четко понимают чем же они будут заниматься в будущем. Также пока я делал это видео, у IGN вышло еще одно интересное видео, так что давайте быстренько пробежимся и по этой информации. Steam Deck стал своего рода кульминацией всех достижений и провалов Valve в разработке железа. К примеру, при разработке Steam Machines они не учли, что Linux пока что не так хорошо работает, чтобы запускать абсолютно любые игры. В конечном счете, это привело к тому, что покупая Steam машины, у юзера было значительно меньше игр в распоряжении, нежели на обычных ПК. После этого опыта они стали разрабатывать протон, который как раз и используется на Steam Deck и позволяет запускать практически любые игры и приложения. Что интересно, ранее у Valve уже была идея создания портативного устройства. Однако ключевая фишка заключалась в том, что само устройство просто принимало трансляцию игры с ПК. Грубо говоря, вместо создания отдельного Steam контроллера и приставки Steam Link а, они проектировали встроенный экранчик в сам контроллер, на который в итоге и выводилось изображение. По описанию это что-то очень похожее на Nvidia Shield, также разработка наушников для Valve Index помогла им сделать отличный звук, а создание Knuckles контроллеров подсказало каким образом лучше сделать стики, так как в контроллерах от индекса был огромный процент брака. Сами разработчики говорят, что внутри Valve очень скептически относились к устройству и банально боялись анонсировать Steam Deck на рынок до того момента, пока абсолютно всех все не будет устраивать. Не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. После чего обязательно глянув и предыдущий ролик. Там я рассказываю про тайный ивент CSGO, remake Half-Life 2 и многое другое. Отдельное мега спасибо Лефте за самый топовый уровень спонсорства, а также Янеки, Риксану, Касиару, Кризеру, Сиросому, Вебстеру, Феникс Торду, Дмитрию Комаревцеву, Лайв Тео, Отдоку, Локису, Владу Хексету, Кате Марковкиной и. Бомж Ченлу. Увидимся!